Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака ОВЕН на апрель 2020 года. В этом видео мы всегда подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Прежде всего хочу обратить ваше внимание, что 3 апреля Венера — планета красоты — любви и финансов переходит в знак близнецы, в ваш третий сектор. Поэтому в целом апрель будет очень активным в плане общения, поездок. Это месяц, в котором ключевую роль играет информация. И скорее всего для того, чтобы извлечь определенную пользу из тех ситуаций, которые появляются в вашей жизни, вам нужно будет иметь дело с документами или куда-то ездить на небольшие расстояния. Апрель — это для вас очень хороший месяц в плане встреч, переговоров, а также для того, чтобы больше общаться с вашими родственниками. Тем более сразу после перехода в Близнецы 3-4 числа Венера будет делать благоприятный аспект к Сатурну, ваш 11 дом. И в целом это аспект укрепления социальных связей, контактов. Это хороший аспект для того, чтобы ваша деятельность в группах, коллективах была плодотворной. И в целом это аспект работы, когда… Нет времени отдыхать, а нужно заниматься делами. Этот аспект может говорить о том, что вы будете вести какую-то статистику, составлять список, либо же будете заниматься какими-то подсчетами. Но это может касаться не настолько финансово, как просто какой-то организационной работы. 4 числа Меркурий будет в соединении с Нептуном в вашем 12-м доме. Это аспект, когда все тайное становится явным. Это аспект, когда вы можете узнать какую-то новость, которая вас очень сильно удивит. Обычно этот аспект действительно позволяет узнать о какой-то ситуации, которая ранее была скрыта от ваших глаз. Также это хороший аспект для самопознания и для интеллектуальной работы в уединении. Вполне возможно, что у вас будет очень много задач, которые вам нужно будет решать, находясь вот в уединении. Помимо этого, сам по себе данный аспект не совсем подходит для поездок, для планирования поездок, а также для того, чтобы заниматься какими-то очень точными делами, когда вот нужно, например, оплачивать счета или... Ну, скажем, подводить какие-то финансовые итоги. 5 числа очень важный день, ведь Юпитер и Плутон начинают свой взаимный цикл в вашем секторе карьеры. И на самом деле это очень важный транзит. И м -м, данное соединение происходит э реже, чем раз в 12 лет. И я обязательно сниму об этом видео как данные соединения повлияют на представителей вашего знака. Так что подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. 7 числа Марс будет делать квадрат к Урану и будет затронут ваш второй и одиннадцатый сектор гороскопа. Это аспект, который вас предупреждает не быть в этот период, ну скажем, легкомысленными. Это аспект, который не подходит для быстрых стремительных решений. Хотя такое желание будет все решать вот прям на бегу. Но на самом деле данный аспект влияет хорошо, если вы будете продуманы, если вы будете все взвешивать перед тем, как делать. Иногда такой аспект дает суетливость, которая тоже может даже навредить человеку. Поэтому старайтесь соблюдать спокойствие и равновесие по данному аспекту, и особенно будьте аккуратны в плане финансов. Лучше 6-7 числа не планировать серьезные покупки и продажи. С 7 по 11 число очень активные дни в интеллектуальном плане. Меркурий будет делать благоприятный аспект к Юпитеру, Сатурну и Плутону. Будет затронут ваш 12 и 10 сектор гороскопа. Это очень насыщенное событиями время. И скорее всего вы будете ощущать, будто бы определенный вызов, направленный именно к вам. Это период, когда нужно много разговаривать, много работать с бумагами, документами. Это период, когда вам нужно все четко спланировать, дать каждому задание. В целом, этот аспект больше всего почувствуют те люди, которые работают сами на себя, или если у вас, скажем, планы посещать какие-то государственные учреждения, когда вам нужно что-то оформить. То есть, в принципе, для такого рода деятельности дни очень даже подходят для того, чтобы решать серьезные вопросы, связанные с документами, и для того, чтобы вести важные переговоры. 8 числа будет полнолуние в весах, в вашем седьмом секторе гороскопа. Полнолуние ⁇ это всегда кульминация какого-то процесса, завершение, получение результата. Это период, когда все становится ясным, все становится на свои места. Полнолуние в секторе партнерства говорит о том, что вы сделаете важные выводы, которые касаются ваших взаимоотношений с другими людьми. Это полнолуние может касаться отношений в браке, отношений в деловом партнерстве, а также взаимоотношений с теми людьми, с кем вы непосредственно взаимодействуете, вместе работаете, например, в одном кабинете. В целом это... Хороший период для того, чтобы разобраться в людях, кто друг, а кто враг. Это, кстати, может быть период активного противостояния, когда кто-то будет делать вам вызов. Все-таки седьмой дом это не только друзья и партнеры, но также и открытые враги. Поэтому в целом конфронтация возможна в это время, но это все равно к чему-то вас подведет что-то вам явное покажет, и не факт, что это даже может сыграть вам в плохую сторону. С 8 по 12 число Марс будет в аспекте с Хероном и Лилит. В это время очень важно соблюдать спокойствие и равновесие, этот аспект может давать опять-таки суетливость, но эта суетливость будет не из-за большого количества задач, как в предыдущем варианте, когда был аспект Курану, а просто из-за того, что вы можете сами себя нагнетать, сами себя накручивать. В это время очень важно следить за своими мыслями, чтобы они были чистыми и чтобы не было какого-то негатива. Если в вашем окружении есть человек, который вас накручивает, старайтесь себя дистанцировать. В целом это хороший период для того, чтобы поработать над своими страхами и тем самым вы сможете улучшить свою продуктивность. 11 числа Меркурий переходит в ваш знак, а 27 он уже переходит в Телец. Как видите, в апреле Меркурий набирает обороты. Поэтому все, что связано, в принципе, с общением, документами, поездками, это все будет развиваться очень стремительно. Это хороший месяц для обучения, для разговоров, для активных контактов. В целом, вот... Именно вторая половина месяца будет посвящена вашей активности, связанной с тематикой Меркурия. И в самом конце месяца, после 27 числа, вы будете очень активны в плане финансов. И в этот период хорошее время для финансовых сделок, особенно для покупки техники. 14-15 числа Солнце будет делать квадрат к Плутону и Юпитеру и будет затронут ваш первый и десятый сектор гороскопа. Это период, когда может возникнуть спор с авторитетами. Это в целом время, когда вы можете что-то доказывать кому-то может возникнуть противостояние между вами и еще каким-то авторитетом. В целом это, опять-таки, хорошее время, чтобы найти баланс между вашими личными желаниями и амбициями и между тем, что вы делаете, чем вы занимаетесь. И события в этот период могут вас как раз таки подтолкнуть к тому, чтобы вы задумались о своих истинных целях и желаниях. 15 числа Меркурий соединяется с Лилитой Хироном в вашем первом доме. Этот день я бы сочла неблагоприятным для подписания бумаг, опять-таки для того, чтобы планировать поездки, заказывать билеты или куда-то отправляться в поездку. И также эта дата не совсем хорошая для важных переговоров. Все-таки лучше такие вещи перенести на другие дни. Но зато 18-19 число это очень и очень продуктивные дни, когда ваш ум будет настроен на ту же волну, что ваши желание и ваша активность будет помогать это все реализовать. Так как Меркурий будет в благоприятном аспекте к Марсу и Венере. Так что это гармония наших желаний и возможностей. И это период, когда вы действительно можете почувствовать, что то, что вы хотите, вы это можете реализовать, что все возможно. Главное, будьте активны в течение этого месяца, и вы обязательно сможете получить желаемое. 19 числа Солнце переходит в Телец, в ваш второй дом, и сразу же начинает делать напряженный аспект к Сатурну в 11. -й. И этот аспект будет в силе до 21 числа. Это период, когда возможны финансовые траты на тематику 11 дома. Это могут быть траты на друзей, это может быть возврат долга вашим друзьям или наоборот, кто-то захочет у вас одолжить деньги. Это период, когда вы можете тратить финансы на развлечения, на какое-то мероприятие или вы захотите посетить концерт или вот что-то интересное, где можно будет познакомиться с людьми важными для вас. В целом это хороший период для взаимодействия с группами, коллективами, хорошее время для поиска единомышленников. Просто в этом контексте вам нужно будет более внимательно относиться к своим финансам. Период с 25 по 28 число может оказаться достаточно напряженным в плане общения. Это может быть время, когда либо будет много задач, которые нужно решить прямо здесь и сейчас, либо же это будет период большой ответственности, и вам нужно будет жертвовать своим свободным временем и сном ради того, чтобы решить какие-то важные для вас вопросы. В этот период Меркурий будет делать квадрат к Юпитеру, Плутону и Сатурну. Эти планеты отвечают за социальное развитие и за то, кем человек представляет себя в социуме. Поэтому вот в этом контексте вам нужно будет активно работать в это время. И в целом это, этот аспект могут не почувствовать те, кто, например, безработен или те, кто… Работают на дому. 25 числа Плутон разворачивается в ретроградное движение в вашем десятом доме. На эту тему я тоже сниму отдельное видео и расскажу подробно, что принесет Плутон, пока он будет ретроградным. И конец месяца принесет определенную неожиданность для вас. Ведь 26 числа будет соединение Солнца и Урана в вашем секторе финансов. Это может дать неожиданные доходы или, наоборот, неожиданные расходы. В целом, какие-то непредвиденные ситуации в плане финансов могут возникать в это время. Я бы советовала вам не планировать важные покупки, особенно покупки техники, именно на 26 число. После 27 числа время будет намного благоприятнее.